привет всем сегодня я покажу вам чехол для телефона телефон samsung a 8 кожа 2 миллиметровой толщины шорно сидельная окрашена крем-краской калейдос под старину то есть имеет вид слегка поношенный сверху покрыта лаком вода Влага стойким. Ну, конечно, можно и на краткое время в воду окунуть, не страшно. Прошит с двух сторон по внешнему контуру фигурный, фигурным швом. Имеется шлевка для толстого широкого ремня. Ремень 4-сантиметровый. Толщина 4 мм. Шлевка сделана так, чтобы сразу быть объемной. И чтобы ремень свободно, не напрягая стенку, входил и держал наш поясной аксессуар. Магниты довольно удобно держат, крепко держат и удобно открывают наш кошелечек. До новых встреч!